У нас есть устав, который регламентирует нашу жизнь в конкретной местности. Там прописано, значит, как можно попасть в эту общину, наши отношения, в том числе внешний вид мужчин, женщин, соблюдение, значит, ну, каких-то норм, правил. В общем, такой документ, который, ну, создает некий как бы коридор, в котором мы движемся. Вот о каждому задать вопрос: ты, ты готов? За Христа умереть. Сейчас прям. Мир не любит э, э, жижу. Мир не любит э, расхлябанность какую-то. Пока мы все живем хорошо, но чуть-чуть условия поменялись. И те, кто абсолютно не готов к этому, они просто не выживут. Общение с некоторыми людьми здесь. Я понял, что община... Э, это не община, которая именно замыкается вот на вот таких территориях. Это не община. То есть она рано или поздно она вымрет. Угу. Община это что-то большее, которое уходит за границу территории даже твоего, например, края. Христос посреди нас, родные, братья и сестры, во всем мире православные христиане. Рады приветствовать вас на канале «Духовный маяк». И сегодня у нас очередной гость фестиваля «Дня друзей общины». На этот раз этот человек непосредственно участник темы «Общинной жизни». Потому что это житель Алтайского края, один из членов общины, созданной на той земле Устинов, Алексей Владимирович. Рады приветствовать, дорогой брат. Доброе здоровье. посреди нас. И первый, наверное, такой самый логичный вопрос, Алексей, вот здесь община находится на Болгарской земле, это Среднее Поволжье, а вы несколько подальше и в крае Посуровье, Алтайский край. Имеет ли значение, вот принципиальная точка в пространстве, где созидается община, какое влияние? окружающая среда природа в частности суровость этой природы оказывает влияние на людей которые находятся проще сложнее или это не имеет значения вообще какое-то влияние наверное имеет потому что как мы знаем что сибиряки это народ такой некого уклада в принципе общины не ну во всех отношениях вот а особенно ну, если в общине, да, говорить, вот, наверное, все равно а, как-то местность а, оставляет какой-то отпечаток на человеке, чуть-чуть вот. этот народ разнится, например, там, а, с более южным каким-то, ну, народом, вот это всегда так было. По большому счету, если мы говорим, а, имеет ли место значение для общины, ну, наверное, нет, ведь можно хоть где ее организовать, да, если мы говорим про организацию и жить. Ну, может быть, как мне кажется, в южных районах полегче жить, как мне кажется, да, там э, персики, там, груши, вот. Но у них есть э, другие моменты, которых нету, например, в более суровых местах. И, наверное, они говорят хорошо северянам, слушай, вот у них нет вот этого, вот этого и вот этого. Да, там уж какие-то болезни. Вот мы смотрим мировые мировой практики, да, вот сейчас, там, где жарся, у них постоянно что-то происходит. Постоянно они что-то делят, воины какие-то. Вот. В Сибири об этом немножко некогда думать. Потому что у тебя три месяца лета, и все остальное это зима. Ну, как бутрировано. ты должен быстренько заготовить дрова. Ты все лето, собственно, готовишься к зиме, там что-то покушать, консервируешь, выращиваешь. Вот. Мне кажется, именно этим обусловлено, что времени на ерунду какую-то нету. Вот. А там, где как бы безделие, бананы на деревьях растут, то приходят всякие мысли в голову, начинают воевать, что-то отбирать, делить. Какая-то суета начинает. Получается, если место принципиально не имеет значения для созидания общины, значит для созидания общины имеет значение что-то другое, есть что-то намного более важное. Что самое важное для того, чтобы община стала существовать? Как мы знаем, что общины это разные бывают. Вот. Ну, конкретно, мы люди православные. Мы говорим только о православных общинах. Только Всё, о православных. Если мы только говорим о православных, значит, именно для нас важно это Христос. Сын Божий, через которого мы получаем спасение. То есть, Христос, Он нас объединяет в церкви. Вот это важно, первое. И там какие-то другие моменты, которые тоже будут скреплять уже, какие-то организационные там и так далее. Но важно это Христос, вера в Него. Понятно. То есть первый шаг это люди, любящие, верующие во Христа, являющие частью спасаемых через церковь. Это вот главный фундамент, а теперь, когда начинается реальная жизнь, возникают те самые еще дополнительные нюансы, которые приходится решать. Вот можешь ли ты, брат, назвать, ну пускай там ограничимся, три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 в соблюдении, значит, ну, каких-то норм, правил, в общем, такой документ, который, ну, создает некий, как бы, коридор, в котором мы движемся, потому что везде, везде, ну, в каждой организации, там, не знаю, везде существует порядок определенный, потому что там, где беспорядок, там, анархия, хаос, там, ну, вряд ли можно что-то созидать, там все, как бы, в разрушение идет. То есть первое и самое главное после этого – это создать те правила, по которым мы здесь живем. Да, потому что были случаи, значит, ну, понятно, там кто-то создавал общины, они были неверующие, и у них даже не было никаких правил, там, поэтому, не поэтому. То есть они начали там и пить, и все такое, и, в общем, ну, просто-просто все развалилось. Вот, то есть у них ничего не было вообще. What. Ну, а второе, я думаю, это то, что, как бы, я в большей мере уже узнал благодаря тому, что приехал сюда, повидался с людьми, вот, получил ценнейшую информацию. Значит, это, наверное, экономическая система, да, если говорить, ну, так, размыта что ли. Экономическая система, при которой, значит, вот в общении, то есть каждый становится... Не просто на словах сестрой братом, да, вот именно братом, человеком, который защищает другого, как бы, то есть создается что-то общее, э, планируется, э, значит, стратегически, стратегическое планирование есть, при котором э, люди заняты, то есть и э, зарабатыванием денег в том числе, Потому что, ну, мы люди все живые, то есть надо как-то работать. То есть все это выстраивается в какую-то некую схему такую правильную, в рабочий механизм, вот, который потом порождает, может быть, такие же общины или увеличить эту общину, и она становится автономной, живучей. И, и как правило, община начинается с лидера. И если вот эта система правильно выстроена, то... Эта система потом уже может работать и без лидера. Она живучая, она правильная, ну, как может, быть, может быть сделать какую-то преемственность. Вот. Но а если вот это экономически, да, мы говорим именно в этом ключе, туда, чтобы она работала, вот. если это идеологическое в том числе, то есть конечно бы лучше какую-то преемственность, чтобы этот человек дальше поддерживал ну и так далее. Благодаря чему вы собрались там, как ты считаешь? Нет, ну мы люди верующие, то есть мы понимаем, что над всеми Бог, он вот это всегда говорил. То есть, ну если мы это понимаем, значит мы это уже не берем, как бы во внимание. Ну мы это понимаем, что это есть, что без по этого умолчанию. нельзя. Да, да, по умолчанию это просто есть. Вот. Благодаря чему? Благодаря единомышленникам, людям, которые захотели жить именно в этом обществе, по вот этим правилам. Какие основные правила вашего общества? Ну, помимо того, что православный, верующий, воцерковленный, это вот мы по умолчанию рассматриваем. Ну, собственно, я, я бы тут как бы сказал, что, наверное, это, наверное, одно из главных. То есть это вот самый жесткий правил это вот это. если что-то еще? Потому этого? что неверующий он туда не поедет. А человек, который в городе, например, живет, то есть он у него там появляются дети, и он вдруг задумался, что видит куда катится этот мир он не согласен с этим и хочет видеть своих детей верующими чтобы именно он их воспитывал вот в первую очередь то я думаю вот он находит такое место и значит ну как-то меняет свою жизнь вот, то есть переезд туда именно эта цель первая а я говорю просто по себе вот, вторая цель, конечно, жить на земле, как это жили всегда, вот. ну, мало того, что я вернулся к своим корням, что касается меня, вот. ну, и заработок, именно, хочется быть полезным людям, чтобы, ну, например, мы, как производители, крестьяне, производители натуральных продуктов, это же здорово. Что вы производите у себя? продукт, то есть излишки, которые мы сами потребляем. Ну, например, у меня козы, То есть есть козье молоко, творог, и там жена сыр делает. Вот. Пока пусть это там не 10 сортов сыров, да, там вот самая первая стадия, там мягкий сыр, брынза. Вот это первое, там, например, есть свинина, делаю сало копченое, колбасу даже делал. Значит, Занимаемся заготовкой и продажей сока а, березового, кленового. Угу. Кленовый, Кленовый сок даже э -эк Эксклюзив, у вас есть. да. Эксклюзив, действительно. А, продаю мед мед с наших полей, и травы сушим, а, заготавливаем в чаи, как бы вот продаем. Ну, а может а быть еще что-то. Очень этими травами и вот этими всякими природными ингредиентами получается какая-то такая неграндиозная, но тем не менее рабочая экономическая модель в вашей общине она есть индивидуальная Надо на данный момент то есть это не общая пока что да вы движетесь в направлении может какой-то бизнес-проект какой-то план где можно было бы объединиться и общими усилиями поставлять продукт какой-то или услугу Понятно, это то, что я услышал здесь, именно это правильный путь, вот. у меня за плечами, в этом году мы отпраздновали 30 лет, наше общение, вот. но, чтобы двигаться в этом направлении, должен кто-то быть, вот. кто будет двигать в этом направлении, увы, такого человека не было, и поэтому все эти годы к этому направлению не двигались. Можно ли назвать вашу общину, тем не менее, все-таки больше индивидуалистами, чем, например, ну, вот такой общесемейный, когда каждый – это член большой семьи, вне зависимости от входящих условий? Наверное, все-таки да. То есть каждый как бы индивидуально, но у нас есть что-то общее. Ну, что-то общее, в смысле, начиная вот от веры в Бога, понятно, там, храм, какие-то праздники, значит, то есть и в горе, и в радости, как бы мы вместе. Бывает и горе, когда мы все вместе. Вот, когда только начиналось возрождение этой деревни, проявление общинности было такое более яркое, потому что нужно было все только строилось, как бы помощь была. Сегодня мы у тебя все помогаем, завтра ты там у нас и, и так далее. Вот, потом все-таки люди немножко подразвились. Вот, кто-то какую-то технику подкупил, понятно, и как бы возраст уже, время идет, вот подустали, вот. ну и в данном случае сейчас это может быть не так ярко, вот. и поэтому в полной мере вот то, что я информацию узнал здесь, теперь если говорить по-честному, то как бы слово «община» Ну, может быть, уже не совсем а, будет корректно. Просто люди, объединенные какими-то целями, там, помогающие друг другу. Вот. А считаешь ли ты, что вот ввиду того, что ты сейчас описал, вы что-то потеряли? Вы уже не те. <связывая> потеряли? Ну, может быть, и потеряли. Но я думаю, что это не то, чтобы потеряли раз и навсегда. То есть это возобновляемое Это возобновляемое, да. Это... Это надо закладывать, программировать, то есть э, над этим надо работать. Вот про что, что кто-то там человек какой-то, э, это надо заново, заново этому учить. Вот, и тогда можно это там в следующих поколениях это воспитать, это восполнить. То, что ты увидел здесь, то, что есть у вас, где проживаете вы, чтобы ты перенял отсюда туда или от вас к нам посоветовал бы. Вот ваш опыт принять. Ну давайте, может быть, мне так легче будет от нас к вам. Как угодно. Я бы, конечно, бы, тоже бы сделал устав. Вот, обязательно, значит, приняв его на общем собрании. Ну не я бы, в смысле, сделал, а это бы все бы вот так вот раздать всем предложение, то есть задание. Помогите сделать устав. Но, например, когда есть уже образец где-то, то это уже проще. А проще это да. проще. Вот, и поэтому образцы есть, значит, создать, принять его всем и, ну, понятно, требовать там выполнения. Вот. Ну, пожалуй, наверное, это все, вот, что можно принять от нас к вам. Наоборот, есть что? что наоборот, перенял, да. Наоборот, да. Значит, управление должно быть не тоталитарным. Вот, именно то, что я увидел здесь... Я считаю, именно это правильно. Есть ли какие-то отрицательные стороны, которые ты вот увидел здесь? И тоже, опять же, по-братски, вот мы до интервью с тобой обсуждали, когда общество само в себе живет очень долго, оно бывает, начинает совершать ошибки, которых само уже не видит. И здесь очень важен именно братский взгляд со стороны. Друзья мои, я вижу, вот здесь у вас ошибку, давайте подумаем. Что-то такое ты можешь сказать о том, что происходит здесь? Можно, да, сделать оценку пятилетнюю, то есть, ну, как бы щадящую, вот то, что как бы за пять лет, поэтому как-то куда-то там сильно залазить, то есть у вас как бы все это в процессе работы, но есть все равно какой-то результат, должен быть результат. Что бы я сделал? Добавил бы. Опять же, может быть это уже есть, да, если это есть, ну, это хорошо. Я бы э, э, все это связываю с выступлениями. У нас было три э, выступления, и как мне потом один сказал из спикеров, говорит, мы друг друга дополнили. Я считаю, да. Э, значит, я бы добавил бы занятие Словом Божьим. Почему? Потому что все-таки мы православные. Я потом, когда... Я выступил, все это в мозгу как бы обыгрывал. Вот что бы я сказал. То есть там выступал человек Максим Степаненко. Вот. И а, многие там, понятно, возмутились. Вот такой... Он это умеет. Да, яркое Он выступление. Это То есть обижаться-то не надо на него. Вот. Каждый это должен был принять себе. Вот Представьте такую ситуацию. Мы здесь все сидим, мы сыты, только что шашлыков наелись, все радостные, все. Вот нас захватывают, отрекаешься от Христа, и мы тебя отпускаем. Вот о а каждому задать вопрос, ты, ты готов за Христа умереть сейчас прям? Вот не знаю, чтобы ответили каждому, понимаешь? И поэтому, если тебя это страшит, а, предстать перед Господом, то тогда ты задумаешься, да, что, значит, мы не просто православные, мы христиане, Христос оставил нам свое слово, мы должны исполнять Его волю. А как ты будешь исполнять Его волю, если ты не знаешь Его волю? Логично вера, от отслышание, Слово Божие. Вот. Соответственно, заниматься Словом Божиим обязательно. И потихонечку, еще раз вот насчет порядка. Вот, вот эта сибирская суровость, да, они там суровые, но это были такие люди, выживаемые. Вот. Мир не любит жижу. Мир не любит расхлябанность какую-то. Пока мы все живем хорошо, но чуть-чуть условия поменялись, и те, кто абсолютно не готов к этому, они просто не выживут. Вот поэтому должен быть какой-то порядок, какая-то строгость. И тем самым мы, как православные, будем являться еще примером для внешних, а это уже проповедь. Угу. Вот, к чему и призывал Христос. То есть свидетельство, я вот считаю, что в первую очередь мы должны свидетелями быть. Свидетельство может быть молчаливое. Да, сформировать нет... образом жизни. Конечно, и это будет намного эффективнее, чем ты оденешь сандали, возьмешь посох и пойдешь там куда-то в Иерусалим проповедовать, вот, например. Но по факту ты не устроил порядок у себя, вот. что ты можешь проповедовать там? Ну да, ну, ну а как бы человек, во-первых, по делам его смотрит, так же как воспитание. Дети смотрят на отца, он может говорить что-то, а его поведение будет не таким. Естественно, ребенок будет ровно таким, как делал отец. Тоже логично, на самом деле. Вот ты сам, брат, заговорил о детях, хотелось бы и этой теме коснуться все-таки. Мы люди все семейные, все, слава богу, многодетные. И вопрос и воспитания детей, и научения детей, он, конечно же, актуален. А как у вас это происходит? У вас в семье или... Сначала начнем с семьи, конечно же. Вот Как в вашей семье воспитывают детей? Строго. Прям вот Строго. люто? Нет, не люто. Когда вопрос, например, говорят наказание, люди путают там бить. Нет, а наказание это можно, это лишение удовольствия, это наказание. Не надо бить, например. Вот. Но где-то в Библии написано, значит, не жалей розги для сына, чтобы утешаться в старости. В Библии написано. Могу ли я противоречить этому? Это воспитание, которое всю жизнь было до вот этого времени. Потом все это специально замыли, потеряли, там как-то изменили, для того, чтобы полностью... Ведь семья — это ну, малое государство, единица такая. То есть Семью надо полностью развалить. Вот что мы сегодня и видим. Если нет никакого воспитания в семье, то как бы у нас всегда было такое вот ну, строгое воспитание. Соблюдение постов, молитва утром-вечером, посещение храма, ну и все остальное. Уважение к старшим, уважение к родителям, ну и так далее. А тем более, значит, мы живем на земле, Столыпин сказал, хороший был дядька, весьма хороший. Что земля несет на начало. Вот. А сколько у вас детей? Есть не секрет, конечно. Ну, не секрет. Четверо. Слава самому Богу. младшему? Полтора года. А самому старшему? Девять. А Мальчики-девочки. Бог дал нам мальчиков. Маль... Все? Всех. Это вот столпы, сыны. Я, я просто к чему спросил мне вот господь дал и мальчиков и девочек и занимаясь стараясь воспитывать их а первая у нас девочка, я для себя определяю, что для них не одинаковые способы воспитания они не могут быть одинаковыми женщина она женщина. но так как слушая тебя брат, когда ты безапелляционно говоришь вот, о строгости, я себе в голове подумал скорее всего он выращивает мужчин. Тут все понятно тут уже вопросов нет тем более настоящие сибирские мужики они выкованы из чугуна и, и таких твердых материалов как ваш день тогда вот строится вот можно вот один день из семьи устиновых один день из жизни праведника да и жизни ну. святых значит подъем это какое время 4 утра, два часа ночи. Да. Оно не всегда одинаковое. Ну, например, там пол седьмого, в семь подъем. Значит, утренние процедуры, все понятно. Совместная молитва. Помолились, завтрак. И дальше, ну, например, в летнее время, если в другое время ученики в школу, в летнее время, значит, управления хозяйством. Вот. Либо в другом варианте бывает, в нескольких вариантах. То есть, если я, например, рано стою, я там частично управляюсь, прихожу. Вот. Ну, совсем рано там что-нибудь надо. значит И потом все так же. То есть, молитва, завтрак общий, ну и дальше день по распорядку. Получается, ты своим сыновьям уже делегируешь заботу о части хозяйства. Обязательно. И через это их и научаешь и воспитываешь да тоже. да да обязательно чтобы я приучаю к ответственности вот в первую очередь а, а, общение с животными формирует у ребенка ну во первых проявление милосердия вот с чего нам не хватает то есть заботу потому что и ответственность вырабатывается у него то есть он думает ага я должен покормить кого-то где-то есть животное которое там хочет кушать вот это очень обязательно. Ответственность жизни и качество, которое сегодня его просто не хватает. Потому что ну, все безответственны, никто не хочет себе брать ответственность. Соответственно, наверное, и смелость уже через это вырабатывать. Конечно, конечно. Формируется стержень. Когда не хочу, но очень надо, И поэтому я делаю. Да, и ему, я думаю, такому ребенку будет жизни проще. Да, выжить, да. даже выжить. Да. Здесь самое главное только не, не нагружать больше. То есть ребеночек, ну, там, какого-то возраста, соответственно, давать ему какую-то работу, вот, согласно его возрасту. По силам. Есть ли какая-то мечта у вашей семьи? Ну, помимо, естественно, спасения и Царствия Божьего, опять же говорю, некоторые вещи для православного, они по умолчанию. А вот в плане, наверное, реализации в земной жизни и потом, вы в большом деле православная община. Наверное, это больше связано с будущим, именно в плане экономического развития. Потому что я вижу эту деревню, значит, там не 10 дворов и 22 человека, вот, а я вижу это там больше дворов, больше людей, где это прям, ну, такая серьезная община, где у нас есть, значит, общие какие-то предприятия, переработки там и так далее, общие какие-то дела, вот. вот. Ты сейчас сказал, брат, ты видишь ее в виде... Ну, она укрупняется. А если границы этого укрупнения, То есть, когда а, община, деревня, поселение вырастает, я сейчас говорю, утрен, там до двух с половиной тысяч дворов, а, наверное, сложно уже назвать это вот таким вот, что все две с половиной тысячи семей – это такое большое единство, и все дружные. Есть границы вот этого разрастания, как считаешь? Я думаю, несложно, если... Знаете, как это существует в фирмах, корпоративный дух, вот говоря, там, ну, например, в магазинах, да, там, и ты видишь, что в одном магазине так, в другом так. То есть у всех это есть, как, как эта культура. Угу. Если ты ее воспитываешь, ну, в смысле, как лидер, да, вот, то и две тысячи народу будет абсолютно несложно, как бы, ну, это они, они будут абсолютно так же общаться, они будут идентичны. Другого не будет в головах. То есть люди будут поступать так же. Но, я еще раз говорю, слава богу, что я сюда приехал. После м, общения с некоторыми людьми здесь, я понял, что община, э, это не община, которая именно замыкается вот на вот таких территориях. Это не община. То есть она рано или поздно она вымрет. Uh -huh. Община это что-то большее, которое уходит за границу территории, даже твоего, например, края. А есть ли какие-то пожелания? пожелания добрые, пожелания братские, вот всем нашим зрителям. Значит, всегда привожу пример, когда пример из Ветхого Завета, когда Иисус Новин, это ну такой мой герой, перенял власть у Моисея, ну, по Божьему изволению, все. Один из двух человек, вошедший в землю обетованную. Ему Бог сказал, значит, будь твердый, мужествен. Вот. Ему первый раз это Бог сказал. Потом, когда он вышел к народу, народ сказал тоже, говорит, будь твердый и мужественный, мы за тобой пойдем. Вот. Сегодня я желаю в первую очередь всем главам семей, мужчинам, которые являются лидерами, вот. это Бог так создал, вот. будьте тверды и мужественны. Я также это желаю женской половине вот. проявлять тоже какую-то твердость и мужественность. Вспоминая всегда жен декабристов. Представляете, это благородные такие дамочки, там все, да, там, ну, как бы по нашим представлениям, изнеженные. И они поехали в какую-то грязную, суровую Сибирь а, за своими мужьями. Если есть благие намерения, значит, жить в общине или там переехать на землю, а -а -а, жена должна, естественно, поддерживать мужа. Вот Муж должен быть твердым и мужественным, храбрым. И самое главное, должно быть желание вот, во всем. Ну и, и крепости в вере, чтобы Господь все благословил и устроил. Искать волю Божию в первую очередь. И Господь направит. Если какие-то впечатления, эмоции? Вот третий день ты находишься здесь, брат, с чем ты хотел бы поделиться? Ну, конечно, мы впервые здесь. Вчера даже в «Волге» купались. Даже? Даже, да. Как в песне. Там, говорит, будешь эти ладони отпусти. Мы вчера покупались. Конечно, я рад, что Господь устроил. А Господь устроил весьма таким чудным образом даже наш приезд. Были такие моменты. Ну, все так сложилось, слава Богу. И нам очень хотелось увидеть людей. Во-первых, это новая информация чтобы для себя какую-то, как бы объективно вообще относиться к вещам, то есть нужно больше узнавать, вот. и это не просто книжки, а это вот живые люди, это очень интересно, я просто благодарю, что нас пригласили, увидел новых людей, пообщались увидел другой склад жизни что-то заметил что-то ну естественно да мы же люди что-то там ух, не по-нашему там не понравилось у понравилось да ух там здесь не так так не так но на самом деле э, я уже давно себя начал как бы ловить на мысли э, осуждение великий грех о да великий грех и э, как плохо когда в общем это в тебе живет или в тебе это насаждают под благовидными значит, предлогами вот. и вот уже придя там в какой-то возраст определенный то есть как бы я начал уже от этого ну, я понял что это плохо вот. и просто просто надо от этого уходить вообще да там что-то не так например делается естественно вот. ну как бы видно общая цель и надеюсь, там, например, что какие-то моменты, естественно, там, потом как-то подправить, сделать лучше, например. Там, не обязательно так, как это у нас делается, или так, там, как я думаю, может быть, еще лучше в каком-то другом виде. Вот, но мы очень довольны, очень довольны, я говорю, с отцом Владимиром, то, что лично увиделись, пообщались тут, увидели вот этот общий дух людей. Прям, ну, как бы, не знаю, я просто столько эмоций. И с самого начала, первый день у нас была экскурсия. По окрестностям и по местам. По окрестностям, которые проводил Отец Владимир. Он, ну, то ли историк, то ли он просто изучал. Я, я для себя открыл много нового, то, что я не знал и, наверное, никогда бы не узнал. Вообще, у нас великая, огромная страна, которая, говорю, даже не надо никуда ехать. Вот. Я никогда здесь ни разу не был. Ребенку полтора года, он уже приехал. Мне 38, я первый раз здесь. Последний вопрос, пожалуй. А, спасибо, во-первых, за отзыв, за живые эмоции, за живое. Еще да. я узнал новых святых. Здесь это вот Авраамий Болгарский, Федор. Были на святом источнике. И мне, как бы у нас утренняя молитва, она заканчивается там, значит, святым. Мы молимся, вот, и это неприятно, что у нас еще появится два святых. Теперь добавится. Да. Благодарим. Это, кстати, одно из основных дел православного Болгара, это, конечно же, прославление святых нашей земли, наших святых покровителей. Вопрос последний, пожалуй, он скорее гипотетический, но я думаю, что его стоит задать именно сегодня и именно тебе, брат. «Предположим, ты не живешь в Потеряевке и стоишь перед выбором, хочу ехать на землю. Ты выбрал бы эту общину для жизни?» А я думал, кто мне задад, задаст я. этот вопрос? Его задам тебе я. Если, например, у меня там нету корней, ну или как-то, я не знаю, где-то они эти корни, например, в городе, что меня это не устраивает. Меня город не устраивал, и вот у меня там не было корней, понятно, и выбор не стоял, куда ехать, потому что я четко знал, вот я пойду сюда». Это та деревня, которую я восстанавливал, будучи ребенком. Это понятно. Вот, это понятно. Я да? говорю, мы убираем эти условия. А вот если убираем эти условия, и если, вот я верующий, я не согласен жить в городе, видя вот это все, что там творится, и узнав об общине, что есть православная община, вот, и, наверное, бы, не один раз бы я бы здесь побывал, в любом случае. То есть точно после одного раза я бы точно, ну, как бы, потому что информации мало, я бы приехал сюда, и я думаю, что да, наверное, выборы я бы сделал бы в эту сторону. Тем Спасибо более... Ну, э, я посмотрел место, как бы место, ну, очень понравилось. Вот. У нас, ну, понятно, Алтай, то есть э, своеобразно. Вот, ну а тут, как бы, не знаю, река. Как Люди понравились? Люди. Люди, да. Ну, да. Что-то я плохих людей не заметил. Да? Да. А меня больше не это поразило. Вот. Меня больше поразило... Вот эта общественная молитва, когда я увидел людей. Знаете, я такое видел обычно, ну, как-то вот таких заряженных, в том плане, что вот обычно где-то там по телевизору показывают, или где-то там, может быть, даже лично, вот у сектантов. Спасибо. Да. Да -да, да, да, да. да, А, а тут православные а вдруг тут так сумели? Православные, и как бы, понимаете, вот, ну, то есть, именно молитва там, по православным, там, Акафист, вот. подготовка к причастию вечером совместная была молитва. Да, да, да, день да, тоже например говорили потом был когда вчерашний день да, был то есть в конце благодарственный акафис помолились то есть это, так, это ни на что не похоже вот этот опыт кстати говоря среди православных на вашей земле может быть вы как то попробуете осуществить тоже у нас вообще не там в зимнее время каждую среду молится о кафе. ну тем более то есть у вас уже это также не как бы все есть в моей личной семье мы там тоже молимся там Слава это как бы но... это был наш брат алексей из стольного алтайского края из кусочка я не знаю, пожалуй, одного из самых красивых кусочков земли нашей русской, Алтай, действительно, это прекрасно. Вообще, приезжайте на Алтай, братья и сестры, хотя бы один раз в жизни, посмотрите на этот прекрасный, просто невероятный край, и познакомимся вот с Алексеем поближе. Большая благодарность тебе, брат. Дай бог раз. не последний раз, а дай бог как-нибудь и мы к вам все-таки заявимся да. и расскажем уже о общении на Алтайской спасаемой земле. Только предварительно... Да, вы на подробнейшую инструкцию вы обязательно посмотрите, когда будет с Дня Друзья Общины выступление Алексея. Он отдельным блоком потратил время, предостерегает внезапных приездов родные наши. Продолжайте просвещаться, продолжайте напитываться духом соборности, общинности и церковности с Богом и до новых встреч.